Так, беру слово, и хочется, когда я когда слушала, пока вспомнила такой еще один, а, даже не анекдот, а высказывание маленького мальчика, когда мама воспитывала мальчика, пятилетнего, шестилетнего, она говорила ему, смотри, ты, чтобы быть хорошим, должен помогать другим. Мальчик задумался, задал ей, как искренний ребенок, абсолютно свежо смотрящий на мир, говорит, а что в это время будут делать другие, пока я буду им помогать? Мама задумалась и сказала, ну, другие будут помогать другим. Он говорит, мама, а зачем так смещать? И мы попадаем в эту ситуацию, что когда человек должен помочь сам, но вместе с тем он в этот момент говорит, я себе помогу потом. И мы обычно часто очень упираемся а, в такие две параллели. У нас есть такие вот этикеточки созависимые отношения, потом, допустим, гиперопека в детстве, вот такие вот прям ярлычки, психологические ярлычки, и наша публика уже грамотная, те, которые нас смотрят, слова эти знакомые. Тут есть еще такой ярлычок, который обозначает стратегию жить отложенной жизнью. И вот эти две параллели у нас ходит и созависимость, обязательно с отложенной жизнью. Она без отложенной жизни не ходит. Кажется, я еще немножко помочусь, вот еще чуть-чуть. И потом с понедельника, через месяц, я похожу э, к терапевту, я с ним какие-то разговоры на кухне проведу с этим важным для меня человеком. И вот однажды он поймет. Изменится. Вот изменится, да. И вот тут мы упираемся в великую такую иллюзию женщин она звучит как, а он же изменится, он может измениться. И вот это такой клей, прямо вот клей, как вот суперклей, который держит эти отношения, цементирует их и делает их очень устойчивыми на много лет. Чем, чем больше, как ни странно, треша в этих отношениях, скандалов, воли, слез, обид, тем больше человек эмоционально в них, смотрите, вкладывается. И получается, ну я же потратился. Нет, ну неужели все это было зря? Предыдущий год, 5, 10, 15. Неужели все эти слезы были напрасны? Неужели как вот я, когда женщина может думать, там, плачу, плачу в душе или снаружи, и я не доплачусь до результата. И э, так даже в хороших книгах про управление людьми говорят, про манипуляторов. Хотите, чтобы человек вам доверял? Заставьте его больше для вас делать потратиться услугами, может, даже деньгами. И он, чтобы чувствовать себя хорошим, будет считать, что я же не просто как хороший человек на плохого потратился, я же хороший. И если что-то делаю для кого-то, тот другой, такой же, как и я, хороший, это он просто потерялся, не выспался, встал вниз с ноги, у него такое настроение. И вот тот... Такая прекрасная основа для созависимых отношений, когда милая девушка, вот архетип хорошей девочки, я как раз вот сегодня перед вами заканчивала эту статью, она же хорошая. А, он, допустим, мужчина такой яркий, эмоциональный, несдержанный. сдержанный. На есть такое э, слово самодор, в психологии слово психопат, низогин, абьюзер, вот он такой вот крепенький. А она в душе, когда начинает говорить, она говорит, ну он же слабенький. Я же его берегу, у него же э, такая несдержанный характер. И ей внутри себя, при том, что на самом деле снаружи, если мы смотрим как сериал, мы видим, что в этом раскладе вот эта фигура насильник, там, агрессор, критик, обесцениватель, она же жертва. А если мы с ней говорим, она говорит, нет-нет, это он слабенький. Я ему готова прощать вот это поведение, потому что, ну вот он изменится, он подрастет, выздоровит, выспится. А то, что я остаюсь с ним, несмотря на все, что он со мной такого плохого, отрицательного, обесценивающего сделал. И тогда мне кажется, что вот еще немножечко отложенная жизнь, еще чуть-чуть, и вот счастье вот случится. Две формулы называются. Она надеяться, что он изменится, он, будьте внимательны, зритель, надеяться, что она никуда не денется. И вот тут кто первый э, разрушит свою иллюзию? Ну, по сути, мы сейчас чаще говорим о женщинах, они более эмпатичны. Вот то, что вы сказали про наш менталитет, что мы более сердечные, как восточные люди, я еще добавлю, мы же девочки, женщины, мы растим деточек. Каждая девочка рождается немножко мамой. Это даже видно по группам приматов. Обезьянка шампанзе берет палочку, укачивает, играет, как с куколкой с ней. Обезьянка, девочка. И мы настраиваемся на существо рядом, на его потребности, что он хочет. Поэтому счастье женщины, боже, ну он же хочет, я могу ему сделать. Тут, если она влюблена, счастье мужчины, я же хочу. Я хочу, у меня есть силы, я сделаю. Поэтому мужчинам больше свойствен эгоцентризм. И вот их эмоциональное взросление основывается на том, что мужчина сам должен захотеть сам, не только за себя, а вот еще за кого-то, взять ответственность. Это рождается он на старте, на вначале претерпевает. Определенную эволюцию и накопление могущества и ресурсов. Вот мужчину мы воспринимаем как сильно, как могу, может он, могущество от слова могу, как ты сделал, какой ты молодец. В правильное воспитании мы хвалим не за внешность мужчин, не за благость, а вот за результат могу, за силу, ты взялся, ты сделал, ты закончил, ты молодец. Девочек идеальнее всего за состояние. Какая она вот несущая радость, свет, милая. Вот это вот такой классический расклад. Конечно, девочки тоже что-то должны делать. Обязательно мы. Хорошо, когда мы самостоятельно, по крайней мере, можем копать. Не копать. Быть в отношениях и выйти из них. И снова зайти.